I'm going to be my so palhares Я заброшу на деревню какой то Навигатор пока загружается Но здесь прям все брошено Все брошено Даже не очень похоже на прошлый уже давно нет электричества. Здесь все похоже, что ухожено, окна заколочены. Там запрошенная деревенька. типа банки здесь такой то старый дом был О, landed, или что такое вот ждет там да? Какой берки? Это же Полярья Спортман 570. -ый. Ну, у тебя зверь на самом деле, если правильно грамотно управлять, да, только... я просто забыл, что я для 10 И... ты опять на то же самое место заехал. Да. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех>